Доступающие вас, дорогие мои родные, близкие, родные коллеги и друзья. В этом году благодаря вам вашим советам и рекомендациям, вашим вашей материальной поддержке, вашим пинкам, я достигла того, что перехожу из разряда бизнес-консультантов и фрайл-брокеров в новый для себя уровень, франчези и буду изнутри заниматься этим процессом. Надеюсь, что в ближайшие 3-5 лет я достигну. Ты цели, которые я поставила себе в этом году, заработать свой первый миллион. И я желаю вам тоже заработать то, что вы хотите, получить то, что вы хотите. Главное, не теряйте а, возможности, которые вам приходят каждый день, каждую минуту случаются. Потому что вы их замечаете, не отмечаете, не проходит мимо. Нужно обязательно действовать, когда только появишься, делают предоставленные возможности. Я вам этого желаю, пусть выплаты все ваши мечты и желания. Действуйте, прибудет с вами. Силанку. Да. Раз.